Фух, устал, с работы иду, папик. Работал. Папик мамик. Папик папик мамик. Привет. привет. привет. привет. Я, Я иду. Здравствуйте, мистер Сабин, и миссье Том. Я уже в Монако. Все, до свидания, пока. Так, Олег, куда собрался? Да. В Монако. Какой в Монако? Че а, с а Ну и вали, давай, ты Сашу, Васю, Нет, ты я не буду тебя. никого Корми, Давай сматывайся. Сматывайся, Ибрагим. Давай, я посмотрю, как ты уйдешь Красиво. А я сейчас до дерева уйду, вот и все, смотри, все, как я ухожу. Да, вы ухожете. Олег, пока. Всё, я, сп... я ушел. Хорошо, он в Монако, потому что его резь перенёшься. А, пока лежу. Ушел, да, он ушёл. Так, я пойду спать. Да, так, Альберт домой покормил, надо тоже перестать. Так, наконец-то все пока большинство спят. Сим саладин, Любинс, с холодильницей, сох, холода, долларус, партийного Я здесь, мистер Ба, подъем. Рассыпайся. Где это мы? Я помню, как уснул в квартире, а дальше каким-то образом оказался здесь. Ой, ментик. <связывая> Ты похож на кролем. Рада подъем. Мистер Баг не спать. Служба Шизофрения Бага. У мистера, у нас это все <связывая> получается шизофрения от талисманом. О, вы что меня будете? Ой-ой-ой-ой. Так, что вы делаете? Почему меня? Где я? Вы в кроль-сенарии. Потому что... Почему мы тут делаем? Короче, пока вы спали все, э -э на землю пал огромный метеорит, уничтожил землю. Вы должны, О, вы должны И что мы делаем? должны все починить а так открой в нам Что, на нару нет мир уничтожили я еле как вас сюда переместила надо придумать как перемотаться во времени и как Весь мы это вместо нары теперь... теперь кровати а, я не для успокоения. Всем надо съесть кровати а ага. как ты сама сюда перенеслась я вас и всех нас переместила... перенесла переместила до вашей кончины кончины угу. Ну, мы не хотим кончину. Есть, есть, есть только один талисман, который сможет нам помочь. Какой? Сейчас по времени без кроличьи норы. Это талисман, это талисман зайчика. А он у меня откуда? Ну, ты знаешь, он у кого? Знаю, но не скажу. Ну, или мир, или, или, или ты, или твои секретности. Ладно, у вас все равно времени немного. У Ой. вас все равно времени немного. Так, рота подъем, не спать. И что ты нам предлагаешь делать, Баникс? Я предлагаю всем перезарядить свои камни чудес. Здесь? Угу. Глаза загладьте и вс. Нет. Не Дупер... Так, я не могу использовать супер шанс. Потихонь грусти. Лесломаешься а кроличья на рута. Ты... Я не могу здесь трансформ... А, у меня же есть с собой кое-что, с чем я могу прикрыться. Так, у меня лежали. Держи. Дай меня так, карапас. Все, закрываемся и. Иди трансформация. Тики, кушай. Тики, давай. Подождите, мне надо закрыться. это произошло? Так, этого надо закрыть, а то он детрансформируется. Он какой-то отсталый немножко не выспался. Детрансформируйся, трансформируйся, зайди! Ой, какие люди. Зайди, детрансформируйся! Да, я все равно я потом, когда мы спасем всех нас, я Спрячься, детрансформируйся. Ты что такой глупый? Ты тупой? Детрансформируйся! Осталось три минуты. Обезьяна, ты тупая? А он Что такое ГЧ? Что интересно же такое ГЧ? Так, все, мы перезарядились. Вы молодцы. А тебе нет. Ой, молодец. не нуждаюсь перезарядки талисманом. Почему это? Ну, я как бы из будущего, а уже взрослый отдельный, камней. И как так? И как нам спасти наше время? Нам нужно, да, нужно как-то что-то придумать. В целом, если вы мне подадите свои талисманы, черепашка и обезьянка, нет. я смогу стать супер Нет, нет, и тогда нет, нет нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет и нет. Погоди, талисманы нельзя уничтожить, верно? Верно. Но мистер, они мистер... отдавать ничего не будут. Хорошо, мистер Бак, можешь со мной сюда отойти? Вы не подслуживаете. Скажи, пожалуйста, где находится талисман, талисман этого, талисман, зайчика? Я не скажу. Это? Что, хранитель, хотя бы скажи? Нет. Я открою с помощью... Это личная информация. Я открою с помощью бояжа туда и заберу талисман. Талисман нельзя уничтожить. Пятки, Открой просто. Открой просто нару и все. Открой просто нару. Тупо что за магия? Что это Это это последствия. Это последствия. Последствия. Тупо. Ну так вот. Не так слушайте. Ну, давай. А, говори мне, где находится талисман. Я использую талисман пока отмотаю время, и все исправлю. Все гениально. И... Нет. Давай ты открываешь нару, и мы уходим. Я не могу нару открыть. Время нету. Все время уничтожено. Видишь место. Вот туда было. Кр... Тут были крат нара. А если тут... я открою. Да, открывай. Открывай. И все. Ну так, это открывай на Нет. А я потом, ну, когда захочу, открою ее. Ну, ну ладно, будете тут и до конца веков. Не, я не могу тебе рассказать, кто это кондиционер. Подожди, Что ты легла? Давай, телепортируй нас. Только как ты -то да. нас с норы телепортируешь. Вот мне интересно. Я вас я никак не протирую, Ты просто скажи мне координаты талисмана, я открою Прошло. туда. Воде. А, я помню, мне надо, чтобы я сам ходил. Я не помню, где он лежит. Ладно, будущего, наверное. Нет. Давай, открывай, как ни... прошлого, не будущего при уничтожении... Старайся открыть порта в этот нару. Ну ладно, нара! Нара! Нара! Может быть, нара, ты посмеешь открыться? Нара! Нара! О, открылася. Ой, закрылась. Может, ненадолго хоть хватит Нара не работает. Да. Ну ладно. Откуда у тебя такая нора классная? Нара? Ну, сила кролика. А где? А кто тебе дал силу кролика? я пришла из времени другого. А что вчера было? Я вчера гуляла с тобой, у меня был талисман кролика, потом тебя уничтожила, и я забрала талисман ЛВ и сюда Сюда. А дальше? А дальше? Я посмотрела, будущее уничтожилось, прошлое уничтожилось, я быстро, пока у меня хватало сил, переместила сюда. Дальше. А, это а дальше. И... Все, и здесь я вас разбудила. А что ты? Вчера приходила к нам, помнишь? Нет. А ты была у нас? Как это? Ты не помнишь, ты не если была... ты у нас была вчера? Может, быть, склероз? У меня? Вчера тоже была, я помню. Ты у нас вчера была и ни с кем ты не гуляла и со мной особенно мы сражались против бражницы из будущего. Может, да. Она, она -да. История... да. Значит ты а вот, да, обманщица. А Ай. И чё это? Йо йо. Ай. Ты фальшивка. Она пропала. Это был мираж, или это иллюзия, или что это? Большой купол что Какие живые умные, а ты тупой, а Феликс? Слушай, это мой, это, это мой мир, полу поэтому полу здесь свой, ты не можешь командовать. Могу видишь Я этого? А меня Половина черным лицом. Ну, после того, как я поглотил всю вашу магическую энергию вашего друга, я совсем немного преобразить. Страшный, как бы. Ну, как бы, ладно, для кого как. Но лично, пока вы в этом измерении, вам, вам никто не поможет. Ведь единственный талисман, который сможет вас отсюда, И то не у вас. Талисман-кролика здесь не работает, так что... Выбора у тебя нет, мистер Бак. Есть. вам просто тебя побить. У меня выбор есть суверши Не буду выштам. А, да, я еще в любой момент могу заставить у вас пяти таймер, как сделать это в первый раз. Какие же вы слепые, вы даже не заметили то, что вы силы не использовали. И у вас у вас появился таймер еще Вы засыпали без талисмана, попроснулись. Ну, многие из вас, наверное, засыпали без талисмана. Те. Даже я упал куда-то. Не... Я выпал снары в какой-то а, мир, условия, где пустота талисман, и слома. До свидания, ничего тебе не дам. Целуй в плечи. Да, получит он деньжат. Ему захлебнется. А, это что я, такое? Я вас еле как искал. Боже, я ж тебя помню. Да ты что? Я тебя нет. Ха-ха-ха, как смешно. Может, ты что ну говоришь как робот? Ты что говоришь ты как приходим... робот? А, точно, ты же робот. Ха-ха-ха. Ну, формально я человек. Ну. Но... Формально ты робот. Давай, говори, что тебе надо. Этого с помощью... Чтобы ну, говори, что у тебя тут? Ну, как бы ты искали урозник внутри. Мне ты нужно колхозник ты мне внутри. дай мне камень камень кролика. Нет. А вдруг а почему мы должны тебе доверять? Вдруг ты Феликс? Слово клопы тебе ничего не напоминает. А Феликс может тоже знать, что такие клопы. Mm, ну ладно. Найди мне еще то, что я поверю. Правда. Правда. Ну окей, только мне сейчас нужно кое-что. Изменения. Поспи, поспи. а как а ты спать любишь? Макака, ты любишь спать? Черепаха, ты тоже любишь спать? Поняла, поняла меня. Спать. Я сказал спать. Ты любишь сидя, сидя спать? Ну, они, короче, теперь нас не слышат. Вот. И чё? Э -э учитывая то, что я знаю, кто такой хранитель. Тебе не смущает? А, тебе не смущает то, что я знаю то, что... А, то, что я знаю то, что у меня находится там из а, Учитывая, я знаю, кто, кто был раньше суперкотом. А, учитывая, я знаю практически все в магических украшениях. И что дальше? Ты тупой? Что еще знаешь? Да не тебе верю. Ну вот, я тебе верю. Да, верю. Вот, верю. Талисман, что тебе дать? Яблоко? Кролика. Кролика. Ну, Мне нужен, что. Могу я... талисман арбуз задать. Можешь дать талисман лошади? Нет. Да, Нет, всё. не дам. Ладно. Пока. Украл. А, ребят, я тут лунатик, хожу в Просыпайся. Мы, да, рабов каких-то. А, как... а, да. сколько, а, а, сколько можно? А, еще кто-то приперся. Ч ⁇ тебе надо? Ты, ты <связываешь> только что мне дал камень чудес. Так, еще кто-то приперся. приперся. А, это Короче. тебе. Ой, спать хотелось. Короче, смотри. Это... Серьезно, ты спать будешь? Давай дальше. Мне будет. нужно вас отсюда вызволить. Это измерение стоп, вас не так просто вызвать. мне нужно, чтобы вы. Таким образом, я здесь оказался. Ну как-то. Спать, лег, спать, понимаешь, Спать лег. Не обязан. Да не ты спать, лег, ты лег спать и перелез здесь а Короче, что? нужно вас как-то отсюда вызвать. Для этого мне нужно сейчас, я сейчас вернусь. К ротам. Так можно просто нас, нас всех грохнуть и все. Не обязан. Ты что офигел? Ты ща стул. <падайте> так. Офигел? Ты на мистера Рано, база? Шучу. Я так. шучу. А лопаты сейчас. Че за черный блок? Да-да-да, он так выделяется среди белого. Ну, и где он? Этот. Ну все понятно, Спер талисман, вор, минус талисман, как бы. Разделяюсь. Может, почему тебе кажется, раз менять цвет волос? Боже, страшный, ой, ладно. Да говори что? Так вызволяй нас. Как я вас вызволю из измерения, из которого нет выхода? Интересны вы. Так. Супер шанс. Полублок. Куда ты балбец, как ты теперь? На! Амнезия вырубить Амнезия не Так, вырубить его просто на. У вас да, не получится нет. меня вырубить. На, по так, супер шанс Дверь не указывал на это вырубить тебя. Так, ладно, не, не бейте его. Да отстаньте вы от Давай от открывай крату, бы быстрее открывай! Заказа меня сейчас своим не ударило. Я тогда сейчас могу открыть крату. Предлагаю вам оставить обезьяну тута. Предлагайте открыть нам и быстрее мы отсюда выйти. быстрее, у меня пять минут. использовал, Я сейчас пытаюсь вас вызволять. Все, крата. А нас? Ну вообще. Ну вообще, конечно... Мистер Баку, у тебя нету талисмановой лошади? Отсюда нельзя сбежать с помощью лесмановой лошади. Может, Нет. Я... Из... Что построить? Из ага. Разве это нам это даст? Развлечься хоть чем-то? Мы же не знаем, сколько да, еще да. прошло лет, пока мы находим... Да, а... Я вас здесь везде сюда возвращал. Я тоже устал. Я вас переместил в одну из точек этого мира. это тюрьма. Но я не знаю, я не знаю где это. А, это не тюрьма, это военный чай. Так, за мной, ребят, я знаю где мы находимся. Ты уверен, что мы где-то пройдем? Я уверен, за мной. За мной! Давай лапу. Так. О, а -а -а. Из Нет, пойдем. Так, за мной, за мной, за мной, за мной. Бак, алло, я вас как увидел, вы что тут мы, не знаю, за мной. Это мы, чё? Мы Мне либо кажется, либо это... Это лагерь. Да. О, Ребята, вы где? Ёлки палки Бой. сколько можно меня мучить? И никто не мучает меня все мучают я уже от вас всех. Все меня так все мы пошли трансформироваться перезаряжайте камни чудес да. перезаряжаем камни чудес и не заходить ты? где я не заходить сразу дам эти сейчас я открою кроту Э, как раз на базу, Крота. да Мы здесь и можем, как бы это. Крота. Крота. Крота. На такси. Кра... А где мой талисман? Паука. А мой талисман отдай. Я тебе дал А, я тебе его не отдал. Хорошо, держи. А где талисман? Паука? Это Пойдите. шутка, да? да шутка. шутка. Я ведь не, я ведь не перезаряжал камень-чудец. Ну как да. у меня снялся камень чудес у меня. Как так? Я не знаю. Ладно, мы тут это на такси доедем. Герои, да, смешно. встретимся Жук. Жук. А. У меня паука пропал. Как? Да и кому ты нужен? Ну и спасибо за помощь. Тихо. Спасибо за помощь. Пожмите руку. Мы на такси. Пока. Целую в плечи до скорой встречи. Мы на такси. Да. Ладно, где? Надо ему помочь. Где он? Эй, бум. А, Что вы в лагерь пришли? Припёрлись супергерои. Олег. Приперлись. Да. Нас а с... ты как отсюда делся? Феликс. А ты Я... как тут появился, Феликс? Феликс. Олег Феликс? улетел в Монако. Вот привернулся. Поэтому Феликс. ты Феликс. Ах Я... ты. В ловите его. Феликс. Ладно, это Олег, стойте сразу и видно феликс, феликс, феликс и бы и так мальчик. не кричал ты мальчик как сразу мальчик ты да. не можете, ты себя видел. Олег. Феликс, бы не, феликс бы не кричал так как орел этот ты маленький не красивый пятипаль... пятилетняя девочка да да <связывая> так, что такси вызываем? что у меня есть браслет. Так, ладно, <связывая> все, пойду на такси. Меня... Пойдемте на остановку <связывая> на такси. Да, Жусь. на меня сейчас, погоди. Ну вот вы... О, О, вы... приехали. пойдемте. Мистер Бугабуй, мы должны запустить с одним... дядя Мне дядя нужно зим. встретиться с другим человеком. И не дай бог, сейчас дома не будет, я его на шампуре сажу. Это катастрофа, ну, это проблема, это маленькая проблемка. Я Чё не понимаю, краса? как он это сделал. Не знаю, посмотрим. Пойму, возможно. Надо вернуть хозяину, я верну. Где ты? Я Манон, в комнате. Балки, Манон! Всем нормально то, что ты чел с пятого этажа грохнулся. Манон, как ты... Ладно, как ты провалилась, Манон! Могу провалится, Манон! Нечего лазить где не Расстаю. надо. Рикс. Что Дай это киняшко. за брослитик у тебя был? Э, Идем с тобой говорить на очень делегатную тему. Пошли. Тема будет очень делегатная, ну, возможно немного. А, де Дело, -дело к ночи, короче. У нас проблема. Какая? <связь> Что случилось? Так, ты не видел, скорее всего, там говорили был мистер Бак. А, пришел кролик и паучок. Как так? Ёж вот. Карола. А сначала я появился в другом измерении. Как? У меня пропал Талисман паутика. Ну так вообще как? по тихой грусти вот пропал. Потом я собирался отправляться. А. Ну так совсем немного я этот. Я думался. Как? Вот почему я так подумал? Думал, думал. Как? Я в 15 минут. Я в 15 минут этот начал как? отправляться, а в 35 только думался. Ну и а у меня тоже Ты что с луны свалился? Я говорю, я просрал два камня чудес. <Один самосильный. мес> ну все, какой всех родитель? Вернешь шкатулку и передашь мне все. Да, пойдешься, ну как бы. Я пойду спать. А, ну типа, <мес> ну, да. у нас припал талисман э эволюции. Так, талисман кролика. Нет, пожалуйста, верни. Нет, <мес> талисман кролика мой. Я знаю, что чудя его мне, потому что... Так он, мистер Рабан. Нет, я тебе не дам. Все, давай, пока. Ну, ну ладно, иди, смотри. я буду я спать. Меня, все, пока. Все, пока. Сейчас по... поэтому на кухне посижу. Манон как-то... С... снова застряла на кухне. Манон.